Ольга Евгеньевна, скажите, пожалуйста, что сейчас происходит в российских тюрьмах и колониях? Так ли активно продолжается сейчас набор именно заключенных в ряды частных военных компаний? Что вообще известно об этом? Как изменилась ситуация и изменилась ли? Ситуация очень сильно изменилась. И вы знаете, она развивается так, как мы с вами говорили совсем недавно в одном из наших с вами последних эфиров. Она, развивается, как она должна была развиваться. На смену ЧВК когда пришло Минобороны, и оказалось, что в Министерстве обороны никто не знает, как собственно, этим контингентом управлять. И вот сейчас развивается очень большая история. Набрали заключенных в обороны, не подписав контрактов, не сообщив никаких условий. Набрали заключенных, ну, в том числе из бывших сотрудников, там полиции в основном, из Ставропольского края. 9 февраля их вывезли из колонии номер 4 Ставропольского края, привезли сразу на фронт практически, а они не умеют подчиняться приказам. Во-первых, они не умеют ничего в принципе, но и плюс ко всему, ну, откуда уметь. А во-вторых, да вот это вышел ими командовать лейтенант. И чего? Это заключенные. Это заключенные, это особенный контингент. Они э, все с, с сказать, большим опытом. Э, ну и, собственно, их избили всех и отвезли в ИВС в Донецке. Сейчас разделили на несколько групп, там и определяют разные уголовные статьи и все такое. Но это первые ласточки. Сегодня 9 марта. Их 9 февраля завербовали. Только началась вербовка в Министерстве обороны. И э, это будет продолжаться. Сейчас это все будет продолжаться. Не то, чтобы они отказывались воевать, они просто хотят как-то других командиров, там другое а, бундирование, Они это хотят... Ну, то есть это с ними надо работать. ЧВК Вагнер, к сожалению, большому, к нашему с вами, умел с ними работать. И по рассказам украинских солдат, которые, слава господи, со мной разговаривают, те, кто был на передовой и мог сравнивать и бойцов ЧВК Вагнер и мобилизованных, говорят, что ну, мобилизованные, да, ну э, слабые, необученные, плохо экипированные, э, в картонных ботинках. А вот Вагнеры, это да, Вагнеры, они упортые. И они, конечно, были совсем пушечным мясом, их там пригожинами закидывал, но они были совершенно озверевшие но он и умел с этим и умеет к сожалению министерство обороны они это все как сказать опять же им, им, им пофиг это прям прекрасно что им пофиг они сами не приезжают в колонии они сами не вербуют они все это переложили на плечи сотрудников син которым вообще давно пофиг ну, то есть а именно наоборот, им не хочется, да, у них там лапки, или я не знаю, что там у них. И вербуют, соответственно, в Синовце, ничего не объясняют. Ни условий, ни контрактов там, ничего нет, никаких. Естественно, что через полгода участие в боевых действий помилования, а вот какие-то финансовые условия, то есть кто-то рассказывает, кто-то не рассказывает. Они похожи на условия, с, как с ЧВК «Вагнер», Единственное, что в ЧВК «Вагнер» платили 100 плюс 100 тысяч рублей в месяц, а здесь обещают, если обещают, 8 тысяч рублей в день. Все остальное ровно те же условия. Ну и плюс все подчеркивают, что мы не ЧВК «Вагнер», нас не будет ни судебных казней. Но ну, вот не будет ни судебных казней, зато вот сейчас вот большую партию заключенных, я думаю, что это не первая партия заключенных, распихивают по донецким... Uh, в сезон уже нет мест по, по ИВС из-за электронебренного содержания. Uh, и, в общем, воевать некому. Ну и вот, э, Ольга Евгеньевна, знаете, российские телеграм-каналы сообщают, что российские зэки, переданные под командование так называемой ДНР, отказываются выполнять приказы и идти на убой. И, судя по всему, э, это набирает на самом деле массовый характер. Как говорится, смертники заканчиваются, и желающих умирать, на самом деле, за того, что превратил Путин в украинскую Марьинку и Бахмут, становится все меньше. Вот сейчас у нас есть такой показательный, показательный синхрон, показательный, показательное видео можем вам показать. И мы говорим, где наши документы. Мы были нам обещать, что мы от Минобороны, где контракт наш, что мы контрактники. Они привыкли документ. В документах вместо Минобороны написано уже управление какое-то. А что за управление? Ну, что за управление? Ну, слова Минобороны там нет. То есть две стороны это получается одна мы, одна управление какое-то. Ну, мы отказываемся, чтобы написали Минобороны, как, как был диалог, пусть к этому идем. Все, они уходят, они приносят нам времени и удостоверения. Тоже опять же. Типа мы уже не контрактники, а со... милиция, народная, народная милиция Донецкой Республики. Там все это лежит. Если вы сейчас откажетесь не воевать, типа с люди и ну типа мы вас предстоярим говорим. Я реально, ну вот на сегодняшний день я боюсь, потому что я даже не знаю, вот сейчас пойти сдаться, Активизация. Они возьмут меня живым, И увезти, они увидят меня. Вот я, да, вот такие мысли мне причины. И сдаваться тоже кому. Я не знаю, кто есть, кто кому доверится. Ольга Евгеньевна, вот скажите, пожалуйста, то, что мы сейчас увидели, можно ли говорить, что услышали, точнее, то, что это некая тенденция, можно даже сказать. Да, да, конечно, пошло. Все это пошло, но обратите внимание все-таки, обратите внимание, что он говорит, ну, собственно, и большинство из них говорят, те, кто оказался в Донецке в ИВС или в тюрьме, они что говорят? Они говорят, что если бы контракт был бы с Минобороны, мы бы взяли бы оружие и пошли бы стрелять в украинцев. В общем, они говорят это. Они говорят это. И опять же, очень хорошо, что они в ИВС, очень хорошо, что то есть, они просто понимают, что их обманули. Если бы не обманули, то что? То не было бы никаких вопросов, никаких претензий. Я думаю, что это пока протест стихийный и абсолютно нет. От ужаса содеянного, не от ужаса войны, не от ужаса агрессии, не от ужаса нападения. А это пока протест, что вам обещали бабки, обещали контракты, а с этих ДНРовцев да и шкурку не получишь, да никакую. Поэтому, ну вот, вот, пока такой протест. Ну хорошо, кто хоть такой, хоть начинает потихонечку доходить. И я надеюсь, что это видео, то есть Тюремная почта может доставить такое видео до самых дальних зон. И я думаю, наверняка она уже везде ходит без э, заблюривания. Ну, по крайней мере, я уже видела этого парня без, без заблюривания. То, что, да, тенденция уже есть. Мне уже прислали из э, тюрьмы прислают присылают э, родственники э, вот таких вот попавших, э, попавших в э, донецкие СИЗО людей даже родственники пишут, вот мать пишет, между прочим, этого заключенного, у меня есть его фамилия, ну, конечно, лучше пока не называть. Вот она пишет, знаете, пожалуйста, «Ребята не выходят на связь четвертый день, мы не знаем, живы они или нет. Мы понимаем, что они заключенные, к ним относятся как к мясу. Но поймите, что мамы, жены, сестры переживают и сходят с ума от неизвестности». Мы знаем, что они находятся в ВВС Донецки, держат в камерах по 4 человека, и в первый день куда-то увезли 11 человек в неизвестном направлении. Эта информация была передана в понедельник от одного из ребят, у удалось принести с собой телефон. Сейчас телефон, видимо, разрезился. Но есть видео, что там вокруг них, там какие-то совершенно ужасные условия. Но что они просят? Помогите нам, чтобы их освободили и дали нормальных командиров. Да. да уж. Окей, будем следить за тем, как развиваются события. Возможно, вдруг настанет момент, когда эти заключенные начнут против, да, просветления, против российских властей уже выступать. И тех самых, которых их используют как пушечное мясо. А никак не против Украины. И за что? За коврижки, за деньги. Ужас. Ольга Евгеньевна, спасибо большое за комментарии. Ольга Романова, директор, основатель фонда «Руссидящая» была с нами на прямой связи. Спасибо.